Всем приветик. Совет от высших сил. Расклад плюс винтажные и гранные карты. Итак, совет от высших сил. На что обратить внимание? Давайте посмотрим. Финансы. У нас будут финансы. Финансовая энергия, значит. Открытый канал. Также. У меня кошка что Да, Также по поводу отношений. Отношения именно в плане любви будет относиться с уважением, с любовью, к себе, к финансам. Угу. С любовью, по отношению к своему здоровью. Также отношение к финансам бывает, что вот, не хочется, ничего не надо, но финансы у вас будут улучшаться. Если вы вообще не будете тратить, у вас будут они оставаться, не будут уходить, как песок сквозь пальцы. По поводу любви. Вы любите не только себя, но также окружающих. Также любите нашу природу. Кто-то любит очень много финансов. Кто-то хочет быть богатым Так, ну денежек уже не очень так много. Также любовь по поводу к своему здоровью, энергия Энергетику очень хорошая, мощная. Бывает, настроение не очень. Потом намного лучше становится. По поводу отношений. Отношения к любви. Отношения к финансам, отношения к окружающим людям. У вас намного лучше. Бывает, что вы хорошо начинаете относиться к финансам, а к окружающим людям не очень. Вы видите только свои финансы. Но надо также замечать, кто вокруг вас. Хорошо стараться относиться к людям. Финансы у вас обязательно будут, если вы будете работать. Высшие силы всегда видят ваши все добрые поступки. По отношению к себе. Начните относиться к себе хорошо, по-доброму. Потом начните к окружающему миру, по-доброму хорошо относиться. Я обязательно высшие силы на Новый год исполнит ваши мечты и ваши желания, если вы будете хорошо относиться к себе и к окружающим. Всем пока!